Всем привет. Вот купил себе такой лазерный проектор, ну просто понравился видом, решил купить что-нибудь простенькое такое самое. Он цветов. красный, зеленый, желтый. То есть два, ну, то есть, два модуля там стоят, красный и зеленый. Когда, они, когда цвета смешиваются, получается желтый. Вот так он выглядит, честно говорю. Ну так, просто понравился видом, не то чтобы в нем была какая-то потребность, когда-то увидел. В магазине мусторг раньше все просто понравился видом. Нигде, конечно, нашу обувь, я такой не встречал, самое. Ну, в общем, увидел вот продавит бушный, решил, короче, купить. Да, он немного с брачком, ну, то есть, это самое. В нем, я, я так помню, пере, перегорел красный лазер. Красный лазер здесь не светит. Кстати, уже, наверное, вот фирма LONLINK, ну, как бы сказать, это самое... Ну, редкая такая фирма, скажем. Ну, не попадалась она мне особо -то. Только вот один проектор купал, только он был фиолетовым. Давно им давно? Кстати, такая шляпа была. Да, лучше. Да, хоть конечно и цветом красиво был. Но был, но не по раз. А вот этот прям видом красивенький такой. Вот сейчас сканирую систему. зеркальки на шагов моторка покажу потом сейчас я покручу туда-сюда короче вот так он выглядит и сейчас мы его разберем разберем ним немного расскажу про лазерный модуль там ну и что там внутри естественно, там так ну в принципе не хватит я думаю да, кстати, адрес оптика. Инструкция. Вот. Вот так он выглядит внутри. Так, сейчас я это тоже сниму. Вот Давайте вот так. Я вот покажу. Вообще все. Вот такая здесь оптическая скамья. Так. Ну и ч ⁇ же. Сейчас, секундочку, сейчас я вот эту штуку сниму. И... Я немного расскажу вообще про саму систему. Вообще, что здесь для чего здесь, так сказать. Я поподробнее больше. Какие-то длинные были. Нет, вернусь. Так, ну вот здесь шлейф идет. Это к микрофону и двум светодиодом. вытащим нафиг. И отложим. Так, ну вот. Так. Так, вот это у нас лазерная оптическая скамья. Зеленый красный. Это трансформатор. То есть, я так понял, с трансформатора две фазы выходит. То есть здесь не импульсный блок питания, а вот такой. То есть трансформатор стоит, и где-то здесь сделан диодный мост, собранный. То есть сейчас вот так это дело выглядит. Сам контроллер. отвалился. микро... Не настолько все старые, что отваливаются уже. Вот так выглядит контроллер у него. На этой микросхеме зашит DMX, его узоры ему модуляция для лазеров. То есть, здесь вот подключено шар. Шаговые двигатели. Нет, шаговые двигатели, по-моему, вот подключены. Я так думаю. Да. А этот шлеф идет. Вот он. Шлеф идет. Так, ну чё ж, это мы назад сейчас воткнем. И про что я хотел рассказать? Это я хотел рассказать про вот такой вот лазерный модуль в первую очередь. Многие. Многие, многие вот задачи с такой фигней. Почему у этого лазерного модуля много проводов? Как бы сказать, вот так. Видите, сколько идет? То есть сейчас я вот как раз об этом расскажу чуть-чуть. То есть почему столько дохрена? То есть если вы действительно, как говорится, ну как сказать, ну богатый буратино, так сказать. Самое, и никакой мечты у вас <laughs> не было в жизни, как купить лазерный проектор. И вот вам действительно попался вот лазерный проектор, где вот стоит вот именно такой вот модуль, либо такие модули, то есть где много проводов, то есть у некоторых эти лазерные модули не сгорают. допустим, ну, сгорает сам лазерный модуль, да? И некоторые считают правильным, оказывается, поставить указку сюда. Обычно у нас зеленый указ, ну да почему даже мощный, сразу говорю, <смех> указку сюда ставить нельзя, просто нельзя, потому что это самое, данный прибор, он сконструирован так, чтобы работать, скажем, на улице, то есть, и чтобы, а так как зеленый не может работать, ну, при низких температурах, у него встроен подогрев подогрев и контроль температуры, то есть, внутри, то есть, если, если у вас действительно попался вот такой вот модуль, да, где много продов, желательно бы его отремонтировать, то есть, это самое, вот код заебал, то есть, купить, к ним комплектующий, которые у него сгорели, ну, то есть, это, скорее либо инфракрасный диод, либо сам кристалл заменить в лазерном модуле, и лучше вот ремонтировать такой модуль. Либо купить такой же в точности. Модуль, либо поставить в лазерный проектор. То есть это самое, указку, вот сюда как некоторые ставят, это неправильно. Нет, вот выкидывают. Думаю, что просто, о, типа заменяем, Нет, не взаимзаменяемо. То есть у вас. Да что там говорить? У вас все собьется. У вас действительно.. И мод скажем, он будет неправильно. Вот, то есть отсюда сигнал, кто приходит на плату, да? Указку, допустим, поставили, какой с лазер 303, это самое. Может 50 миллионов, может быть, меньше, самое, но яркий, так сказать. Да, может быть, больше даже, То есть он уже будет неправильно модулировать его. То есть вот эта плата, если эта плата у вас выжила, и она будет неправильно модулировать его. То есть, что-то надо похожее ставить. Но лучше, конечно, данный модуль отремонтировать. Либо купить вот в точности такой же. -то. Чтобы, как говорится, прибор, прибор работал нормально. Так, что еще хотел? Так, сейчас я, конечно, дело включу, чтобы показать, как это дело чуть-чуть работает. Конечно, сам модуль мы как-нибудь ну то есть отдельно вот видео это самое про лазерные модули про 532 и другие самые вот красный он едва горит то есть он ничего не рисует есть, он сгоревший зеленый горит нормально так вот знаешь вот интересно другой. вентилятор не крутится это, кстати, очень большая редкость, чтобы вентилятор здесь не крутился. Да. Сейчас мы попробуем попробуем его нафиг тоже нафиг снять чуть-чуть вентилятор и посмотреть, как вообще-то сам модуль сделанный. Вот сейчас мы болочик здесь открутим последний. Чтобы снять стенку. Сейчас мы. Сейчас я немного, кручу... немного вентилятор. Здесь он здесь, по сути, таймденчик не нужен. Просто посмотреть, что там, что там хоть сам за лазерный мобиль стоит. Ну, то есть, какой мне сюда покупать? -то? дело в том, что вроде как должен стоять над на, на, на инфракрасным, ну, то есть на инфракрасном диоде ЦМАУД должен быть сделан модуль, то есть отремонтировать его, я бы сказал так, ну недорого, для 50 милливатт, да, это, кстати, будет для 50 милеватт, забыл показать. Ну, телефон. Вот. 50 милеватт, вот, так он на нём написано. Так, ну чё ж, продолжим. Любопытствовать. Где-то мне так кажется, что, -то, наконец, конечно, сам хитр уже сгорел. Ну, давайте выключим нафиг вот вот именно такой модуль ну, вот. ну недорого отремонтировать то есть естественно надо конечно будет поставить все правильно ну, то есть как там и стоит только новая допустим у нем или проще купить либо такой же, либо похожий. Ну, нет, не спорю. Можно, допустим, больше можно купить. Будет, конечно, поярче все это дело. Так, и сейчас мы еще поглянем на какой он модулятский, или аналоговый. Потому что, раз что хочу сказать. Этот лазерный проектор, он может затемнять цвета. Да, вот так. Если <свят> выглядит сам модуль, то есть... эх ты ее. Телефон заглючил. Там какая-то фигня. <свят> Не понял. Прикинь, это керамика. <смех> керамика стоит. Да, да, -да. тут керамика. Тупо керамика. Так, что еще здесь хотел? Ну, конечно, это дело надо дерать здесь. Да, ну вот, уже отсюда видно, да? То что здесь Никакой не, не C-Mount стоит. и стоит обычный 5-миллиметровый диод инфракрасный, который накачивает зеленый. То есть ничего такого, как говорится. Сложно, например, C-Mount. Это мощник используется. 200 мВт, по-моему. Не стоит. То есть главное, дело его хочу уметь выковырнуть. Ну ладно. Потом как-нибудь... Да, кстати, а куда, а куда, куда, а, вот, вот, сейчас я вам даже покажу, куда здесь чего идет и провода, вот, вот, да, вот датчик температуры, здесь он просто не задача, его туда сунули, да, вот это у нас что, еще... а, стоп, это у нас керамическая фигня -то, это как раз подогрев, о, да, вот эта керамическая фигня ты подогрев ну, сейчас включим его сам и попробуем, будет она греться или не будет. О, это разработан. Стоп, а что там? Перестал работать. Засранец, эй. А, вот он. Это, это он на тепло. На тепло засранец реагирует. То есть я вот... Или он здесь отпаянный. До да, теплоты. Вот я вот так подержал этот самый и... Электрод закрутился. Очень интересно. Так. Что-то я тут не ощущаю, что-то он грелся. Mm -hmm. Обычно это дело, ну как, кстати, ну, ощутим так. Когда он грелся. Так, а ну-ка. Давай еще датчик потрогаем. Заведется ли, винти... заведется ли то Вот он. Раз, о. -о, -о, -о закрутился <смех> ну короче вот это вот вот это вот это подогрев керамической балдашки такой, это его подогрев самомудуля то есть его как-то надо аккуратно разобрать и допустим если он сгорел за, заменить его комплектующий то что внутри так ну ч ⁇ ж когда-нибудь как-нибудь как я его до конца разберу будет кстати будет короткое видео про него про этот модуль ну как и про многие так ну сейчас конечно вот я что показал кстати как-нибудь сниму небольшой клип ну то есть это просто включу под музыку будет конечно отдельно ну, то есть пока чтобы показать, что показать чем вообще интересует то есть, ну все на этом